Всем привет! Покажу вам офис продаж в Воронеже, находится на улице Донбасская, 9А. Большой двухэтажный офис, много материала. Пойдете покажу, что там находится внутри. И проведет экскурсию по нашему офису продаж в Воронеже наш старший менеджер Александр. Здравствуйте. Смотрите, когда попадаете к нам в офис, видите наш огромнейший ассортимент керасной доски. Тоже террасная доска. Доска, как вы видите, любого цвета, Венги, серый, пестрый, бежевый, палисандр, графитовый, светло-серый. Есть доска двухсторонняя. Ее можно использовать как для укладки пола, так же для отделки заборов. Очень часто используется, потому что толстый профиль и не прогибается, в отличие как от заборной доски, на которую нужно делать лаги почаще. Соответственно, в каждом цвете, выбранном клиентом террасной доски, допустим, берем коллекцию Барк Мирбау, и мы можем подобрать под нее и ступени, и ограждение в этом же оттенке, в этом цвете, и фасадную доску для отделки фасада, подшивки потолка, и заборную доску, если человек хочет сделать, Забор тоже из ДПК. То есть можно собрать полностью комплект на любое пожелание клиента. Также не ограничиваемся стандартными цветами. Есть доска белая. Тоже часто пользуется популярностью для каких-то хай решений. Ступени, как я уже сказал, представлены во всех цветах. Можно подобрать ступени с антискольжением полнотелые. Также пользуются популярностью грядочные доски, они разные по высоте 300, 225, 150 для обустройства грядок, чтобы мы сделали долговечными, красивыми и прочными. Также делая ограждения, можно делать интересные подсветки для столбов, для вставок на столбах, на балясинах. То есть с датчиками света, дождя. Вариант очень интересный. Далеко не все производители изготавливают такое. На этом стенде у нас в основном фасадная доска, тоже фасадная доска, террасная доска. Можно посмотреть, как террасная доска выглядит в сборе. Не по одной доске, а на больше, объеме. Пойдемте дальше. Собраны разные варианты ограждения. То есть мы выбираем с клиентом цвет. И в этом цвете данной коллекции мы можем делать абсолютно любое наполнение. Будь то кресты, опять же разных форм абсолютно, без дополнительного перила, с дополнительным перилом. Классические самые вертикальные болезненные. То есть любой рисунок по желанию клиента менеджер просчитывает и считает комплектацию. Очень популярно белое ограждение, один из топ продаж, потому что их можно скомбинировать абсолютно с любым цветом, графитовым, светло серым, венге. Они всегда у нас находятся на складе в Воронеже, их можно оперативно приехать, оплатить, забрать хоть в день покупки. Интересно, очень вот такие варианты ограждения. Серые. Модный серый цвет сейчас. И вот такие вот светло-бежевые. В данном случае показано вертикальное исполнение, но за счет дополнительного поручня и проставок смотрится уже совершенно по-другому. Что касается ДПК, наверное, на этом все. Есть также доска натуральных пород дерева. Это производство Малайзия, Филиппины, термодревесины. То есть, в отличие от обычной нашей сосны, лиственницы, ясени, она используется не только в интерьере, но и на улице. Доска уже в массе имеет тот свет, который мы приобретаем. То есть, она не просто покрашена сверху тонировкой, если она вишневая, она на самом деле вся внутри вишневая. Да, да, подступенок, да, подступенок, да, понимала, да. Для проектов с плоскими крышами в основном, либо индустриальные здания, торговые центры, многоэтажки, фиброцементные панели. Они крупноформатные, размером 3 метра на метр пятьдесят, 50, два 2,500 на 1200, разной толщины, по стоимости не дороже нормального металла, пользуется тоже большим и очень популярностью. Долговечные, прочные, не боятся мороза. Делаются в любом оттенке рал, по вашему желанию. Делаются специально для вас выкраски. Все подбирается, в течение месяца панели изготавливаются Панель HPL. Пластик высокого давления. Используется как для внутренней отделки. Какие-то проходимые зоны ресторанов, раздевалок, спортзалов. Также и снаружи помещения тоже листы крупноформатные. Приблизительно для тех же целей, как и фиброцементный сайдинг, просто другой состав. Есть импортное производство, есть отечественное, достаточно быстрые сроки изготовления. И направление столешницы тоже очень развито, потому что столешницы неубиваемые, не царапаемые, не впитывающие. То есть материал очень интересный. Для России он. Новый, но в Европе он уже используется очень давно. Рок-панели – это минвата высокого давления. Материал по функциям такой же, как HPL, просто другая цветовая гамма. Также используется на улице. Есть торговый центр, уже отделанный из этого материала. Данная панель хамелеона очень интересно смотрится, потому что под разными углами наклона она имеет совершенно разные цвета. От зеленого до фиолетового до красного. Фиброцементные панели крупноформатные, импортные, производство Австрии, разные фактуры, разные толщины, Оделываем сейчас Сбербанк наш центральный из этих панелей, тоже много в частном использовании, то есть материал очень интересный, доступный, быстрый, есть складские программы. Так, давайте... Очень популярные за последние пять лет набирают обороты японские фиброцементные панели. Они толщиной 14-16 миллиметров, могут крепиться на невидимые камера, то есть мы не видим никаких креплений. Панели 3 метра на 455 миллиметров, разные фактуры. Вы видите, дерево, камень, штукатурка, кирпич. Есть мелкий камень. На втором этаже мы посмотрим варианты еще образцов дополнительных. Здесь они представлены на натуральную величину. Замена э, сайдингу металлическому или пластиковому – это фиброцементный сайдинг. Большое количество цветов, длинный размер 3600 на 180, разные варианты крепления, нахлест по системе клик. Материал удара стойки, в составе у него есть целлюлоза, то есть удар мечей нажатие, он не боится, не прогибается. Долговечный, абсолютно… 30-40 лет с ним ничего не происходит, Пятислойное автоклавное покрытие, то есть материал, а по цене не намного дороже металлического сайдинга, то есть материал очень бюджетный, используется для частного домостроения, в основном очень достойный, продается очень хорошо. Так, давайте дальше мы с, да, вами... Рисунок, мы с вами, наверное, поднимемся на второй, на, второй на второй этаж и посмотрим, какие этаж. образцы есть на втором этаже. На втором этаже у нас представлены разные варианты японских панелей. Каждый кусочек можно взять с собой на объект, приложить, согласовать с клиентом, дизайнером, прорабами. Вариантов, как вы видите, очень много. Достаточно большое количество панелей находится в России на складах И большие объемы привозятся контейнерами из Японии под заказ клиента Если это большой какой-то частный дом, либо проектный материал Здесь также представлены разные варианты накаток крупноформатных панелей Которые я показывал на первом этаже, импортные австрийские, разные текстуры есть коллекции, которые делаются во многих цветах рал, есть коллекции уже в ограниченном количестве. Все можно подобрать, сделать. Достаточно хорошее направление керамогранит уличный. В отличие от обычного керамогранита, который 8-10 мм, он имеет толщину 2 см. И у него три способа укладки. Обычный классический наклей плиточный, либо он может класться просто на утрамбованную щебенку или газон, либо вот на такие регулируемые опоры, которые имеют высоту от 35 до 70, 35 миллиметров до 700 миллиметров. В основном это эксплуатируемые кровли, где существуют какие-то коммуникации, и мы должны их обойти. Либо частное домостроение, где очень кривой бетон, и мы ими выравниваем. То есть на опорах вот... Спокойно взрослый человек, даже можно второго поставить, может ходить, в любую секунду взяли, приподняли, произвели какую-то уборку, может быть коммуникации потекли, еще что-то сделать. Часто используется в офисах эксплуатируемой кровли, люди арендуют офис, хотят сделать себе красиво, через три года переехали в другой, собрали это все, забрали с собой. Будь она приклеена, уже никто это отдирать, убирать не будет. Здесь представлены у нас образцы HPL-панели, пластик высокого давления, варианты цветов. Как на более крупном формате это выглядит, чтобы человек мог потрогать, в реалити посмотреть, понять. Сцен с фиброцементным сайдингом, показаны варианты цветов, тоже можно все вытащить, с собой взять, приложить, сравнить. Здесь представлена плитка, изготавливаемая из бетона с мраморной крошкой, прокрашена полностью в массе, пластификаторы, гидрофобизаторы. Есть коллекции с расшивкой, как здесь, коллекции без расшивки, без шва, так называемого. Используется активно внутри интергера, сделать стиль лофт, так называемый, или снаружи. То есть достаточно большой вариант. В каждой коллекции до 15 цветов. Все можно выбрать, подобрать, посчитать. Эта же плитка используется на вентилируемых фасадах. То есть когда без всякого клея по направляющими, мы просто эту плиточку набираем, получаем фасад. Часто берут торговых центров, где могут ударить тележками, плитку разбить. Разобрали, вставили новую. Фасад новый. Либо по причинам не на всей этажности можно плитку клеить. Вентилируемый фасад можно делать на высоких зданиях. Помимо этого, значит, что сказать? Что у нас в офисе, помимо менеджеров бухгалтеров, присутствует прорапт, у которого семь бригад, которые находятся в нашем штате. Мы осуществляем выезд на замер, съемка, фотографии. Дальше менеджер производит расчет, расчет материала, расчет стоимость монтажных работ, расчет металлокаркаса. После этого происходит поставка материала и монтаж, который контролируется нашим бригадиром. На этом, наверное, все. Приходите к нам в офис, будем очень ждать. Все для вас сделаем. До свидания.